Вот сделали за деньги ремонт, значит, в школе. Вот раковина запитана в труб. Вот раковина запитана в труб. Ну и там также. И ни на одной раковине нет шариков. Ни на одной. Это вот, ну как бы специалисты делали. Там сейчас какие-то новые, видать, технологии. Может как-то перекрывается по блютузу, я не знаю. Или там по Wi-Fi. И вот унитазы, блин, делаем. Значит, слава богу шарик хоть поставили на каждый унитаз. То есть вот эту канализацию не разобрать, пока не снимешь вот этот унитаз. И соответственно, если в других кабинках, в других кабинках, чтобы канализацию разобрать, надо вот этот унитаз снять, чтобы в любой кабинке разобрать канализацию. Вот этот унитаз снять. И только потом начать разбирать канализацию. Вот такие вот специалисты. О, да, тут и тут тоже. И этот тоже надо снимать. Получается, чтобы там дальше разобрать. Ну, то есть, если мало ли что-то случилось, забилось, надо бить или что-то. Ни ревизии, ничего нет. Ревизии нет, вот. И, короче, надо снимать унитаз. Вот такие спецы. Но зато вот, все красиво, все белое, как прямо, я не знаю, там в больнице где-то. А потом думаем, куда деньги, кто ворует. Вот так и воруем. Шарики не поставили, считаем. Два, четыре, шесть, восемь шариков не поставили. 8 шариков, это экономия сразу. Сколько? 150 рублей это стоит, наверное, Да. Ну, один руж шарик 150. Вот и считаем. Вот на четырех раковинах уже сэкономили, блин. Там тысячу рублей больше, 1200. Или там сколько. Вот так вот. Шараш, монтаж. Это вот, это вот к тому, что вот эти вот тендеры, вот так подешевле. Подешевле сделали. Подешевле это значит не поставить, например, шарики. То есть, вот сейчас сняли вот эту раковину и получается, что... Все стоит, ни унитазы не работают, ничего. Потому что шариков нет, соответственно, общую перекрыли и все. Вот так вот. Это вот так вот как его там зовут. Ну короче, изотом делал.